Ну, сознаемся, кто пердел. Я пердел, но раньше пердел. Я... Так, дверь закрыли? Я теперь Я раньше пердел. Значит, ты признаешь, что ты пердел. Значит, да, раньше. Да, что ты пердел? Да, да. Да. Да. Да. Ну что, нормально? Кашли. Молодец. Как говорит кошка? Как говорит кукушка? Как скулит щенок? Как пищит тенец? Помахай крылышками. Подними правую лапку. Правую лапку подними. Молодец. Дай пять. Молодец. качественная китайская резина когда они уже блять научатся сука резину делать отели блять за 10 дней научились делать 20-этажные сука а резину не научиться никак блядь. я понял я понял почему китайцев дохуя не резину не умеют ни... уважаемые любители спорта, тектоника и брейк -данса. сегодня мы приветствуем вас в Венгрии в столице Венгрии забыл как называется но все же я здесь один Будапешт Будапешт, подсказывает мне тут редактор из Нигерии <связываем> <Вот. связываем> <связываем> ну это уже не смешно, серьезно Понятно. ебать ебать, ты живой? Ебанулся, ебать, ты живой? Ты живой, блядь. Ну что, добился своего? Это пиздец. Давай. Ты, Давай. ты не сломался? Ты не сломался? Не-не-не, пять Ты в крови, у тебя вон кровь на, на, на голове. У тебя с головы кровь течет. Да? Блять, льется прям на плечо. Все, нахуй. Все. Ну, блядь, что ж делать? Ебать, ты жесткий, пиздец. Да ее останавливать. Охуеть я вообще! Я блок. Вах мой бля гнин погоди мой гнин погоди бля аху ху** в общем блядь тихо ху** ху** ху** <laughs> <laughs> еще, еще, вот <laughs> так <laughs> <laughs> Давай, Иван Иван <laughs> <laughs> Сука. Йо, мой! Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Игор? Игор? Ау на маму звонит!